Элан коллекция спектрум сезона 16-17. Первое, что новое, это то, что она не спектрум, а то, что она теперь липсик Это первая новинка, да? Вторая новинка, то, что она стала... Ну, как говорят, Элану немножко изменилась, На мой взгляд, стала совсем другая лыжа. Первое изменение, это форма носка. Она перестала быть как бы треугольничком. Предполагалось, что этот треугольничек работает на Фирне и на Насте. То есть, когда это провалился под Наст, ты вот этим треугольником зацепляешься. Но, честно говоря, я не очень представляю себе, как это реально должно было работать. В остальном носок остался антинастовый, без пискантовый, чтобы не рубить наст. Дальше в линейке убрали разделение алюминий карбон, и все стало карбоном. Теперь добавили деревяшку в сердечнике, сделали карбоновое селение. Ну, можно, в принципе, так, не сильно этим запариваться, потому что нас интересуют больше катальные свойства, чем то, как это сделано. Значит, лыжа осталась амфибио. Не могу сказать, что она такое прям яркое и выраженное. она такое условное. Лыжи левые и правые, по-прежнему как амфибио. Очень колоритный скитурный задник. Ну, в общем, лыжа, как бы скитурная, по большей части, с катальными свойствами. Очень скитурный задник. С практически отсутствующим рокером. Для того, чтобы длина канта была максимально длинная для работы на жестком склоне на льду на насте а, передний рокер очень плавный начинается очень как бы близко креплением очень плавный для того чтобы лыжа была стабильно на ходах в конце рокер усиливается для всплыся и для работы на мягком снегу ну на самом деле он очень длинный а, Лыжи, ну, как-то вот в таком формате, без вот этих варианций карбон, не карбон, там алюминий не алюминий, и с добавлением дерева. При этом надо сказать сразу, что дерево не сильно утяжелило, и лыжа реально так по весу интересная. Вот, лыжи привлекательны стали за счет вот, добавления дерева. Они на прогиб и, в общем-то, в рамках жесткие, и, в общем-то, не кисель. И есть подозрение, что они будут хороши и в динамике, и в держаке. Ну, конечно, надо мерить, надо тестить. По геометриям начинается все с 94 талии. но ну, я бы сказал, как это вообще какая-то такая полуженская модель. Потом сразу идет 96 с нее, в общем-то, вся основная серия начинается. Это 96. Дальше идет, собственно, 106, и дальше идет 116, то есть через 10 сантиметров. Но ну, в зависимости от условий катания от снега, естественно, как бы да, с 96 это больше ходим и больше по-жесткому. 116 это, наверное, больше катаем и больше по мягкому, по-рыхлому. Но все, в общем-то, логично. Вот такие изменения в рип Конечно, надо тестить. Но теперь будем думать, где тестить, потому что такие лыжи тестить сложнее. Их надо тестить и в ходах, и в лазаньях, и в, ката, в катаниях. Вот. Ну, попробуем на что-то найти. В общем-то, чтобы не пропустить результаты тестов репстериков новых, подписывайтесь на все, что есть на YouTube, на соцсети. Следите за обновлением сайта. Встретимся в скитуре. Пока. Das wird der Abschneiden.